Бейонсе Холдап. Описывается процесс посвящения. Я пыталась изменить закрытие моего рта, или там открыть рот, или как. Я пыталась быть мягкой. Я постилась 60 дней. Здесь такое пространство, где она погружается. Здесь видна вода на поверхности. поверхность. Но я не вижу границы этой воды тут вверху. Такие кадры вообще. Тут у нее пузырьки воздуха даже на лице. Видите, пузырьки воздуха, как будто по-настоящему. Я воздерживалась от зеркала, от секса. Она смотрит как бы на свою мертвую копию. Я медленно... Медленно не говорила других слов. И за это время мои волосы выросли до лодышек. Я спала на полу. Я проглотила меч. Я левитировала. Я, я уходила в подвал. Я была посвящена в реке. стала на мои колени и сказала «Аминь». Я была избита, избита по спине. Я просила э, владычество у ног. Я погружала себя в вулкан. Я пила кровь, я пила вино. Я была возле Бога и дьявола. Я, э, я рисовала толстую кожу на моих ногах. Я, я отмывалась вот отбеливателе. Я удалила воспоминания о себе со, со страниц священной книги, но еще внутри меня, но еще внутри меня в свернутой глубине звучал вопрос: не обман, э, ты, ты меня не обманываешь, ты меня не обманываешь? Честно вам скажу, если видите пузырьки воздуха и все как по-настоящему, если у как убили Айлиш ради съемки трехминутного клипа и действительно наполнили бассейн, наполнили бассейн большой и сделали декорацию. То есть у них, ну, у тех, кто снимает, есть средства и желание ради нескольких минут ролика действительно вот такие вещи делать. Не исключено, что здесь настоящий бассейн. Не исключено, что здесь настоящий бассейн, а здесь лежит настоящее мертвое тело. Может это нарисовано, конечно, компьютером. Но если... Убили, а лишь, допустим, сделали по-настоящему. Зачем? Смысл? Если можно было бы нарисовать. Может быть, это ритуальные затопления, как затопленные континенты. Двери, двери открываются. Выливается вода. Так выливается вода. Ну, конечно, это далеко не тот объем, и близко не тот объем, который был в том бассейне. Здесь она басая, потом в туфлях, потом еще в каких-то лаптях. Это костюм солнечной системы. И даже в ушах вот эти кольца золотые. Это солнечная система. Обратите внимание на числа. Здесь ценник 69, здесь 2,99. Перевернув девятки, можно получить здесь 66 и здесь 66. Число войны. Вот она, заход в Солнечную систему 15. Число 15 в начале клипов и фильмов действительно часто показывают бита. Девочка держит биту, она берет у нее эту биту. Девочка или мальчик, не знаю, вроде как девочка. Дальше она берет и бьет. Кафетерия, муска, кейк. Она бьет машины. Я насчитала вроде бы как 8. Корова, млечный путь. Вот 5. 5 закрытых порталов. Ну, может быть, это тоже скользкий путь. Вот у меня готовы э, эти самые ответы, да. Она бьет машиной, я насчитала около 8. То есть это может быть либо 8 планет, либо 8 цивилизаций, не знаю. Заметьте, здесь на машине число 60, а вначале говорилось, что она постилась 60 дней. 60 дней. Сетка накрывает сетка сбивает, какой-то центр сбивается у системы, то есть поломана сама система солнечная. Я, может, фантазирую на, на ходу, не знаю. Здесь опять-таки 555, три пятерки, 15, солнечная система. Коты и пчелы, вот желтые полосатые и леопардовый принт. Избитый мир, прямо показывается изнутри стекла, избитый мир. Здесь, видите, уже новая обувь, тут уже какие-то другие Здесь кадр Free Facial, стрелка и today, festival, уход за лицом и накрою ему лицо, чтобы он не видел свет. Здесь кэш, кэш наличный, она бьет, чтобы достать розовый парик, вот там показывается со, со спины розовый парик, вот она бьет и кэш вылетает. Мне сейчас не удается найти, там еще была швейная машинка и пошила одежды кожаные в конце она бьет по камере по камере и вот и кидает биту мир становится черно-белым и бита лежит смена полюсов смена полюсов это в солнечной системе это тоже немного опасно Создать себе такой шаблон и просто, действительно притягивая за уши, находить похожие символы. Но я считаю, что таких символов на самом деле много. Их не так много, как числовых символов, которые можно находить там, сотнями, допустим. То есть один клип рассматривается некоторое время. Их не так много, но они есть. Пишите комментарии. Ставьте лайк. До новых встреч!